Как, ну ладно! Маленько потренировались и хорош Я вам просто продемонстрировал Как она звучит Гитара вообще Вот В общем, короче, что скажу во-первых, здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к моим стихам и песням моего канала. Итак, я вот сейчас теперь начинаю песенную эпопею многих сочиненных песен, новых, опять же. На 12-й уже гитаре, которую я приобрел недавно. За скромную сумму, так скажем, по-дружески мне ее уступили. И теперь вот я буду работать на этой гитаре. Вы сейчас уже послушали, как она звучала. Могу еще раз продемонстрировать. Что скажу пожелайте мне только удачи во всех делах творческих ну и что скажу я буду вас, вас радовать опять друзья новыми песнями как всегда ну что полетели Купью двенадцати я струнную гитару. Давненько о такой гитаре я мечтал. Мне по душе пришелся инструмент по нраву. Я на такой гитаре еще не играл. И бережно, когда гитару взял я в руки, Тогда я ощутил Звучание ее. Она издала Потрясающие звуки. Я понял сразу, люди, Это все мо Двенадцать струн. А как великолепно! Забили струны Под аккорды красоты. Поет сама гитара, от души так нежна. Касаясь рун, аккорды вставя на Беднаться Пятнадцать а как великолепно, Забели струны под аккорды красоты. Поет сама гитара, от души так нежна. Гасая струн, на ставят на лады. Мне друг Серега подсказал Её на стройке Я с гослей у Серёги не бывал Играли, пели, как обычно, по сноробке Как будто я и никуда не пропадал Теперь двенадцати мне струночка родная Пусть позавидует весь светский маневом А я пою для вас, друзья, всех обожаю. Мои подписчики гости все притом. Теперь двенадцать и мне струночка, родная. Пусть позавидует весь светский а я пою для вас, друзья, всех обожаю Мои подписчики и гости все при том Двенадцать струн, о, как великолепно Запели струны под аккорды красоты Поет сама гитара, а души так нежно Касаясь струн, аккорды ставя на воды. Двенадцатую струну, как великолепно! Запели струны, а под аккорды красоты Поет сама гитара, от а души так нежно. Касаясь струн, аккорды ставя на воды.